Доброго всем, денечка. Вы с любовью из моего домика в деревне собираемся в гости. Ненадолго. Моей тете, у нее сегодня день рождения. Не приехать, не поздравить, но ну, просто невозможно. Моей тете, Валентина Игнатьевна, ее зовут, исполняется 92 года. Я даже, вот представить эту цифру, что такая большая, 92 года, ну, это же огромный жизненный путь. А когда мы с ней сидим, вот о чем то беседуем, с ней очень интересно разговаривать, она в добром уме, здравой памяти, скажем так, все, все в порядке, она говорит, как быстро пролетела жизнь. Я говорю, тебе 90 лет, у тебя быстро пролетела жизнь, а тут 60. Она, конечно, пролетела. И я всегда удивляюсь ее оптимизму, ее задору, настрою. Удивительно, удивительно, на что 91 год она еще ходит по поликлинике и говорит, мне надо зубы вставить, поменять. Состарились у меня уже там мои коронки. И она ходит, этим, ходит, ходит и занимается зубами. Жизненный путь длинный. И досталось много этому поколению детей. Я рассказываю, например, своему внуку, которому 11 лет. Я говорю, что вот ей было 13 лет, началась война. И работали от зари до зари. Это было самое работоспособное население. Дети были, они были уже и не маленькими и еще небольшими. Она рассказывала, как они возили на быках, собирали молоко, сдавали его, сметану. Ну, все, что было, работали для фронта. И работали очень много. Жили население, селе они, у них большая семья. У бабушки была на моей пять человек. Два сына ушли на фронт. И вот моя тетя, она была старшей в семье. И естественно, что доставалось больше всех. И в колхозе надо было работать, и еще меньше у нее было две девочки. Знаете, много досталось этим детям в плане работы. Работали очень-очень много. Но не потерять оптимизм, не потерять вот этот вот здравый смысл, желание жить, постоянно смеяться, улыбаться, контролировать, а что, как у тебя дела, а почему ты мне не звонишь, а ты мне позвони. Вот такая длинная жизнь у этой мудрой женщины, скажем. Большая семья, трое детей. У детей уже там естественно, что дети, и она уже прапрабабушка. Вот. Мы поедем для того, чтобы просто... Ну, пораньше до сбора <смех> детей и <смех> близких <смех> поздравить брат хотел приехать у меня тоже двоюродный мы поздравим ее я хочу спросить ее как дожить до таких лет и быть в общем-то в курсе всех событий Она... Смотрит телевизор, она знает там политические события. Хочу спросить, как так можно прожить такую длинную жизнь и быть в вот, добром уме и здравой памяти. В общем, мы поехали в гости. Старайтесь, чтобы дожить такое. Не, не, не сидите, не, не, будьте внимательны и больше улыбайтесь. И делайте людям добрые, добрые. Я вот, наверное, всем сделала доброе. Наверное, никто не скажет про меня, что и кому-то что-то я сделала. Но вот сама про себя думаю, сколько я всем вот родне, сколько и делала, вот. вот всем вот делаю. Вот не знаю, кому не сделала. Вот. Не знаю. У тебя много детей, сколько... внуков? Сколько семейств не у считала? У меня вот, семеро внуков, наверное. Уже... Сколько у меня прав на Да я уже... Мы побывали в гостях. Ожидала ее увидеть такой. Все мы так... Ушли в хорошем настроении. На позитиве. Смеялись, улыбались. Она такой вот... Веселый человек. Вот веселый она человек. Так что пожелаем ей доброго здоровья. Столько лет жизни. И сколько там Господь наверху дал Пусть живет и здравствует Мир вашему дому, друзья мои